Всем привет! Сегодня я покажу, как обыгрывать три аккорда Ля минор, Ре минор и Ми мажор. Дело в том, что многие гитаристы играют аккорды, проводя их просто вниз или играя боем. А я покажу, как можно разнообразить свою игру при помощи аккордовых арпеджи. Давайте посмотрим, как это выглядит. от пятой струны до второй. Затем дергаем безымянным пальцем вторую струну и играем легато сдергивание. То есть вот и в медленном темпе звучит так. То же самое можем сыграть с открытой струной. Ставим первый палец и играем сдергивание. Потренируйтесь в медленном темпе, чтобы у вас получилось такое звучание. Самый можно сыграть из первой струной на первом ладу. дергаем пятую, третью, вторую, первую. Вообще аккорд АМ можно обыграть в разных позициях. Первый это звучит так. Дальше на пятом ладу. сдергиванием с седьмого лада на пятом. Можно мизинец использовать. Также мы можем играть вот такой аккорд. Зажатый на восьмом, девятом, десятом ладу, также с пятым басом и с мизинцем. Либо такой более сложный вариант апликатуры это когда мы зажимаем на 7 первый палец, на 9, на 10 и играем сдергивание уже на восьмом ладу. Что касается аккорда DM, -E, мы можем сыграть 4-го баса. То есть играем 4, 3, 2, 1. Затем Дергаем безымянным пальцем первую струну и играем сдергивание. То же самое можно сыграть, э, оста... если палец остается на первом ладу, сдергиваем мизинцем. В пятой позиции это звучит так. Либо можно мизинцем. Если у вас палец длинный, можно вообще 50 лада досать. Но это уже, конечно, извращение десятом ладу зажимаем малые бары Играем 12 и 13 лад это что касается аккорда DM Что касается аккорда Э, e, Е e, мы можем сыграть его ну, Во первых мы можем сыграть его так вот То есть 6 -я, 4 -я открытая 3 зажатая на первом ладу Вторая открытая И затем сдергивание идет И обратно движение в медленном темпе звучит так а можно поставить аккорд е 7 и сыграть 6 4 3 2 мизинец стергивание 3 4 вот так мы выигрываем аккорд е7 также можно его обыграть вот так вот Взять на седьмом ладу баррэ, здесь зажать на девятом ладу и сыграть так. Шестая, третья, вторая, первая. Сдергивание идет с восьмого на седьмой. И мизин, мизинчик. Пятая позиция, это все аккорд АМ, либо можно уйти сюда, но, как правило, не ухожу, и аккорд ЭМ, а, и аккорд Е.